Если мать проклинает, желает смерти, что делать и как не принимать на себя все, что она делает? Ну, вообще материнское проклятие самое страшное, что есть. Бывают такие женщины, которые не ведают, что творят. Я не знаю, что у них в разуме. Может, у них действительно в разуме та самая подселенная сущность, которая уже не видит в своем ребенке своего ребенка, свою, свое продолжение, свою плоть и кровь. Потому что, проклиная свое дитя, ты, по сути, проклинаешь самого себя, проклинаешь свою кровь. И проклятие, которое передаешь ты по доброй воле на своего ребенка, оно уже рикошетом падает и на тебя. Ну, ребенку от этого не легче. Получить материнское проклятие – это, это страшная вещь. Поэтому, конечно, надо отрезаться. Отрезаться надо, отрезаться можно, перейдя под другой род, то есть перейдя под более сильный род, то есть выйти замуж или а, женщине в этом отношении проще. Мужчина тоже может перейти под род жены, но при условии, если она кастово выше, тогда это хорошо, хорошо ложится. Ритуально берется фамилия супруга или супруги. Заручиться следует поддержка Регины рода, что тоже очень важно. Она как бы берет тебя под защиту и своим благословением может смыть материнское проклятие. Но тут еще нужно провести, конечно, ритуалы чисток, ритуалы отрезания и помнить, что та новая семья, тот новый род, который берет тебя под свою защиту, теперь ты им обязан погроб гроб жизни. Потому что тот, кто может избавить от материнского проклятия, сам становится тебе и отцом, и матерью. И э, нет у тебя больше ни, ни других ни отца, ни матери. А здесь это просто... Ну, даже родичем нельзя назвать такую женщину, которая убивает своего собственного ребенка, заставляя его энергетически, ментально, событийно, плотски гнить заживо. Потому что проклятие ⁇ это равносильно медленному отравлению, зловонным ядом человеческой подлости и слабости. Не надо было заводить детей, если ты не знаешь, что с ними делать. Вот. вот такой будет мой совет вам, коллега, и я очень надеюсь, что вы э, сумеете избавиться от этого, от этого несчастья. В любом случае, новая семья – ваша защита и ваша порука. Спасти себя и, возможно, спасти своих детей, потому что такие вещи, они ведь не только на прямых потомков падают, а на еще и на их потомков в том числе. Все зависит от силы проклятия и силы воздействия, даже... Иногда просто ляпнутое слово дурой женщиной, проклинающее свое собственное дитя, может лечь очень тяжелой порчей, очень тяжелым проклятием, которое будет способно передаться породу.